Еще один важный большой элемент, о котором нужно поговорить, это то, как устроена наша память. Потому что устройство памяти, оказывается, имеет достаточно большое влияние на то, как именно мы принимаем решения. И теории о том, какая бывает память, где эта память локализуется, в каких элементах коры головного мозга, как оно устроено, их очень много. И мы не будем вдаваться все, у нас, опять же, не курс по нейробиологии. Мы остановимся на некоторых достаточно важных моментах. Ну, то есть мы знаем, что память бывает оперативная, краткосрочная и долгосрочная. То есть что то, что вы сейчас запомнили на ближайшие полминуты, не означает, что вы это запоминаете на долгий срок. Она делится по органам чувств, то есть бывает память вкусовая, обонятельная, зрительная, слуховая да, и так далее. Что для нас важно, что достоверно известно, и это разделение есть на уровне конкретных зон головного мозга, в которых эти типы памяти локализуются, она делится на семантическую и эпизодическую. Семантическая это память, которая позволяет нам помнить о том, что дважды два равно 4, что, не знаю, курочки говорят ко-ко-ко и так далее. Эпизодическая память, она возникает в развитии ребенка после семантической, является некой надстройкой над ней. И более того, бывают такие нарушения в памяти человека, когда у него эпизодическая память отказывает, но при этом семантическая все равно остается сохранной. Так вот эпизодическая память, она относится к, в том числе, нашей автобиографии, то есть как мы помним свою жизнь, что мы рассказываем о себе и она относится к запоминанию каких-то эпизодов, в том числе, которые нам пересказывают другие. Например, он сделал то-то, она отреагировала так -то, он почувствовал ответ это, а потом пришел еще такой-то человек, и дальше произошло то-то. Вот Мы очень сильно сформированы такими историями. И такого рода истории, эпизоды последовательности действий, которые значит, вытянуты во времени, они называются нарративами. Как я уже говорил, мы сформированы культурой, а культура во многом это истории, это мифы, это рассказы о том, как себя ведут хорошие мальчики, хорошие девочки, плохие мальчики, и плохие девочки, как себя ведут герои, как себя ведут правители, как себя ведут простолюдины и так далее, и так далее, и так далее. То есть нарратив таким образом, по сути дела, формирует нашу картину мира. Он это один из инструментов создания карты. Это очень важно для нас, как для маркетологов. Во-первых, понимать, что наши потребители опосредованы огромным количеством нарративов, про которые мы можем, не, ну, по крайней мере, не думать. А во-вторых, если уж мы говорим про создание рекламы, например, и это знают очень многие специалисты креативной индустрии, нам очень важно понимать, как создавать, формировать определенный нарратив. Даже если вы не планируете снимать видеоролики для телевидения, вам все равно нужно думать о том, существуют ли у вашего бизнеса какие-то нарративы, которые могут сплетаться в жизни человека. Потому что покупка и получение опыта после покупки — это тоже некий эпизод. Когда человек описывает отзыв о том, как он пользовался вашим товаром или услугой, он, по сути дела, формирует нарратив. Я сделал то-то, мне отписали тогда-то, у меня там сломалось то-то, мне ответили в течение такого-то срока, я ожидал, что будет происходить так-то, они не вошли в мое положение, ну и так далее, и так далее. А, успешные компании создают свои нарративы, да, то есть а Apple создает свои нарративы относительно того, кто потребитель, покупающий Apple. Uh, я не знаю, IBM Watson создает свои нарративы насчет того, как uh, изменится индустрия, допустим, медицины в том случае, когда туда будут внедрены соответствующие технологии и так далее, и так далее. Нам очень важно помнить, мы снова возвращаемся к этой вещи, что память это... Тоже вещь, которая прогнозируется и интерпретируется. Удивительно, да? То есть казалось бы, что мы записываем к себе там, на наш жесткий диск какие-то нолики, единички, получив информацию о том, что произошло с нами или с окружающим миром. Так вот, ничего подобного с памятью происходит ровно то же самое. И на следующей неделе мы будем с вами говорить о том, как возникают э, систематические ошибки в памяти, в том числе почему и как они могут возникать у наших потребителей в том числе относительно того, как они пользуются нашим продуктом или услугой. Так вот, мы наши воспоминания тоже, по сути, все время прогнозируем и достраиваем. То есть, когда мы запомнили какой-то нарратив, мы э, актуализируем его, освежаем у себя в памяти, рассказывая его кому-то, либо прокручивая себя в голове. И в том случае, если у нас выпадают какие-то элементы из этого нарратива, мы достраиваем их наиболее логичным образом. Помните вот ту самую картинку ABC 12, 13, 14? Да? Вот если в центре выпадает какой-то кусочек истории, мы довольно часто склонны достраивать этот э, выпавший кусочек истории какими-то наиболее кажущимися нам э, подходящими элементами. И поэтому бывают такие эффекты, когда человек э, может с абсолютной уверенностью рассказывать о том, чего на самом деле не было, и он не лжет. Он действительно помнит, что дела обстояли именно таким образом. Вам важно понимать, что ваш потребитель может, допустим, иметь какой-то негативный опыт относительно работы с вами, и он будет вам рассказывать, подробно, почему у него это так плохо происходило, и часть этой истории, часть этого нарратива может на самом деле не иметь ничего общего с действительностью. И наоборот, он может выпускать какие-то очень важные моменты для вас, которые в его нарратив оказались незаписанными. Человечество очень давно изучает нарративы, оно давно изучает истории, и одно из первых наверное, исследований принадлежало российскому лингвисту Пропу, который написал книгу «Морфология волшебной сказки». и вот Он также известен, наверное, среди теоретиков, западных голливудских сценаристов, как среди химиков известен Менделеев, который создал периодическую таблицу Менделеева. После пропа очень большое количество людей занималось осмыслением того, из каких отдельных элементов состоят истории. Голливуд — это фабрика грез, да, и там э, производство истории поставлено на поток. И Естественно, именно в Голливуде э, люди э, достаточно глубоко изучили, что такое притягательная история, из каких элементов она состоит, как она следует и так далее. И поскольку человек — существо социальное, э, мы, человечество, поняли, что одна из самых важных вещей в хорошей истории — это так называемые архетипы. То есть это какие-то типовые, типичные роли, которые играет, э, во-первых, герой, а во-вторых, главный герой, я имею в виду, а во-вторых, другие герои э, этого повествования. К таким архетипам может относиться герой сам основной, да, наставник героя. Мы сейчас поговорим об этом. Союзник, привратник, вестник, тень, плут и много других. Изучением этих архетипов сначала занимался Проб, потом достаточно популярной стала книга Кэмпбелла «Тысячелетний «Тысячеликий герой». Но самые качественные книги на эту тему, с моей точки зрения, это путешествие писателя Воглера» и книги, которые принадлежат одному из таких самых известных авторов тренингов для сценаристов и книг для сценаристов голливудских, по-моему, Роберт Макки. Итак, давайте разберемся, какие могут быть архетипы и как это вообще связано с потребителем. Ну, Во-первых, это очень важно понимать, что каждый а, потребитель а, в каком-то нарративе себя считает центральным героем, пер, центральным персонажем, да, центральным героем. Это его история происходит. Поэтому всегда, когда мы а, работаем с каким-то рекламным сообщением, когда мы работаем с рекламациями, с отзывами, мы помещаем потребителя в центр картины. Это происходит абсолютно всегда, и это довольно интересный вопрос. А есть ли еще какая-то возможность э, ставить потребителя не центральным героем, а кем-то еще в этой истории? И ответ, ну, конечно, да. Например, э, герой может, э, потребитель может оказываться наставником или союзником для кого-либо. Это еще два очень важных больших архетипа. Наставник это вот, там типа Гэндальфа или Йоды классического да, в э, вселенной «Звездных войн» — это человек, который помогает, э, дает какие-то знания, какие-то умения, какие-то навыки и вообще воспитывает э, главного героя. В каких-то случаях потребитель может оказываться наставником, например, если речь идет про какие-нибудь некоммерческие организации и, допустим, волонтерство. Союзник — это герой типа Джина э, или… Сивка-бурка, вещи Каурка, или конек-горбунок в российских сказках, в русских который волшебным образом чудесным помогает герою в преодолении тех или иных преград. Вот бизнес очень часто может оказываться либо в роли наставника, либо в роли союзника для главного героя, и, очень важно понимать, в какой роли мы пытаемся находиться. Потому что, в принципе, один и тот же персонаж, ну тот же Гэндальф, да, допустим, он может объединять и роли наставника, и роли союзника. Но с точки зрения восприятия гораздо проще, если в один конкретный момент взаимодействия с потребителем мы находимся в одной конкретной роли. Еще есть роль превратника, Например, в сказке про русалочку это бабушка, которая сначала отпускала сестер на поверхность, у Ганса Христиана Андерсона, у русалочки, там было пять сестер, и она отпускала на поверхность сначала старших, а потом, когда дело дошло до младшенького, она отпустила младшенькую. То есть привратник — это тот человек, который не пускает человека за порог, главного героя за порог, хранитель порога еще так называемый. Какой может быть роль привратника в таких в бизнес-коммуникациях, это вопрос открытый. Это может быть что-то связанное с обеспечением безопасности, с созданием вот этого уюта и атмосферы внутри дома или помещения, откуда не хочется уходить и так далее. В общем, тоже об этом можно подумать, и это будет домашним, домашним заданием. И, наконец, одна очень большая, важная архетипическая фигура — это тень или враг. Это человек, с которым на протяжении действия, главный герой борется. Причем эта тень может быть внутренней для человека. То есть, например, это его собственная прокрастинация или лень. Это его неумение чего-либо, это его незнание чего-либо, это его страх и так далее. Это может быть какой-то внешний человек. И очень часто даже в рекламе, если нет тени, то ее придумывают, потому что это создает дополнительный конфликт, накал и интерес. Мы все помним из рекламы «Так мы победили сырость», и в данном случае сырость является тенью да, или врагом, или кариозные монстры. Это в чистом виде пример а, изобретенного врага. А, последний момент, на котором я хочу остановиться, это перипетии. А, это тоже последовательность действий, в том числе подготовка, переход за порог, а, какие-то конфликты, обретение даров, возвращение домой, которые также описываются в классических книгах по по сценарному мастерству, и я рекомендую ознакомиться и с тем, на какие блоки бьются перипетии путешествия главного героя. Потому что довольно скоро мы будем говорить ну, в более поздних модулях о путешествии потребителя. И в некотором смысле путешествие потребителя очень похоже на путешествие главного героя волшебной сказки.